Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске Аркадный выживастик Креативная головломка Стражи РПГ Стратегия престолов Экшн кинцо И пошаговая погулина. Приступим! Horizon Trails – это игра о выживании. тебя ждет необычный сюжет. Землю на сей раз захватили зомби! Не ждал? Пусть и банальщина, зато тебя ждет замечательная графика и интересный геймплей, являющийся помесью Дон Starf и Bomberman. Тебе предстоит постоянно искать динамит, лекарства, продовольствие и бензин для быстрого передвижения по локациям, которая кстати также выполнена в виде интересной мини игры. Киванука – это головоломка про маленьких человечков. Или вернее будет сказать из маленьких человечков. Дело в том, что суть геймплея состоит в том, чтобы провести людей через мост, построенный из этих же людей. А задача это не из простых. Каждый уровень – это заковыристая и мозговыносящая задача, способная вести в ступор даже самого заядлого головоломщика. В Guardians of the Galaxy нам предстоит играть за команду галактических преступников, зовущих себя Стражами Галактики. Тебя ждут стратегические РПГ сражения, захватывающий сюжет по лучшим комиксам Марвел и крутой енот. Game of Thrones Ascent – это стратегия по знаменитому сериалу про пенисы. Писька, писька, писька, писька, писька, писька, Вам выпадает роль малоизвестного лорда Вестероса. На первый взгляд обычная стратегия, но интересные диалоги и сильный сюжет делает игру действительно похожей на сериал. Game of Thrones Ascent это стратегия, задача которой решается не только военным, но и дипломатическим путем. Соскучили за Анчарта и Дрейком? Тогда вот вам Uncharted с Фарисом Джавадом! Хрен пойми как оно читается! Несмотря на то, что это клон, получивший океан негативных отзывов от соснольщиков и бесюшников на Android игра самое то! Ведь в игре есть хорошая графика, интересный сюжет, перестрелки на мотоциклах, погони на автомобилях, головоломки и даже файтинг! В общем, это достойное кинцо для твоего девайса. Ну и гамма под номером 5 у нас Legend of Roland. Это красивое аниме РПГ про храброго воина, осмелившегося отдать бой темному властелину, чтобы спасти королевство от нападения магн... Ну, понятно. В общем, в игре множество интересных персонажей и захватывающих боев. Создав свою армию непобедимых воинов, ты будешь отвоевывать захваченное врагом поселения и освобождать новых героев.